Итак, раз, два, три. Ребята, у нас снова прямой эфир. Опа. И сегодня он еще круче, чем когда-либо, потому что сегодня присутствовать будут ребята, представители техники Кейс. Вот они уже здесь. Ждем их в эфире. Всем доброе утро. Доброе утро Швейцарии. Так. Ждем предварительно Сергея. Оп. на себя направить. Сейчас все сделаем. Ух ты! Этот, э, вы решили основательно, короче, ну... Да, Идар, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Я так понимаю, ты сейчас находишься в кабине трактора, да? Да, я нахожусь в кабине экскаватора-погрузчика 580 СТ. Это как Это раз тот машина. трактор, по-моему, который в очереди, да, сейчас надо заказывать. Я немножко предварительно, когда начал анализировать, то есть, ну, сталкивался на форумах с такими вопросами, якобы у вас, ну, даже очередь на эти трактора, то есть, ну, по их функциональности. В данный момент у нас очередь почти на все трактора, мы стараемся держать машины в наличии, поэтому вот эта данная модель сейчас на складе, ну, а также ожидаем прихода, там, 695-570-х, сейчас, как знаете, в принципе, у всех поставщиков с техникой сложная ситуация, но машины есть. Отлично. Ну что, тогда тихо-тихо э, начнем. Я представлюсь, потом попрошу тебя представиться. Значит, меня зовут Айдар Ахмедзадин, я собственник компании Орловка. Мы находимся в набережных Челнах, Республика Татарстан. Занимаемся арендой спецтехники. Вот. И сегодня у нас в гостях Сергей Атаулов. Так ведь правильно сказал? Да, да. Сергей Атаулов, специалист отдела продаж компании Активорус, ну, готов ответить на ваши вопросы по технике кейс. Угу. Я тогда со своих вопросов начну, а потом переключусь на вопросы, которые мне прислали перед эфиром. Хорошо. Значит, э, смотри, какая ситуация. Честно скажу, относительно техники Кейс, для меня этот производитель был некой серой лошадкой. В том плане, что с 2008 года мы как-то изначально посмотрели сначала в сторону Катерпиллера. Тогда, если помнишь, экскаватор-погрузчики стоили 3,5 миллиона со всеми навесками. Тогда это были еще сказочные цены в 3,5 миллиона рублей. Тогда еще цена часа аренды стоила полторы тысячи рублей. И тогда заметь топливо еще стоило 28, ну вот я сейчас смотрел, 28 рублей. Это 2008-2010 год. Вот. И мы как-то сначала изначально все посмотрели... на чтобы ты понимал, я сын простого самосвалиста, то есть и, в принципе, у меня в подписчиках находятся также простые ребята, которые, понимая, что такое техника, механизация и все остальное, начали заниматься тем, что умеют, и параллельно из этого сделали бизнес. Вот. И ситуация какая? Когда мы раньше ездили на белорусах, МТЗ и так далее, мы уже начали смотреть на более современную технику, и тогда увидели кат. Mm -hmm. Вот. Очень эта техника нам нравилась, я имею в виду, в регионе. Тогда был хорошо развит именно Мантрак Восток, это дилеры их. И хорошо тогда позиционировал себя Алон Мади. Ну, это уже gcb -шный. И когда я начал закупать каты, параллельно ну, параллельно все менялось. Сейчас уже каты стоят как минимум 110-112 тысяч долларов. Это практически там, 9 миллионов, да? Вот. И цена обслуживания, естественно, поднималась. Но цена часа у нас, грубо говоря, там, несмотря на то, что скачок был на рынке за последние десять лет, по, по, по в состав, состав себестоимости скакнул процентов на 60, цена поднялась только процентов на двадцать. Соответственно, я начал изучать эти моменты и обнаружил, что у меня, оказывается, обслуживание Катерпиллера обходится дороже, чем обслуживание GCB, получается порядком на 20-30%. Я просто рассказываю историю, как я упустил из виду кейс, ну, вообще кейсы. И ситуация какая? У нас даже в городе, наверное, ну, их парочку ездит. и я сейчас вот останавливался, это были 570 как раз индусы. Они на почти полмульта дешевле, чем же шки тройки тоже бюджетные модели. Вот. А когда я начал изучать, то есть, ну, в Инстаграме же мы познакомились, бах-бах-бах, меня сейчас очень интересует такой момент... Когда с заказчиком общаешься на объекте и понимаешь, кого он вызывает на объект, он вызывает того, кто экономит ему время при строительстве. И я смотрю, что у вас GCB. Ну, то есть GCB, говорят, джойстики. Угу. А что джойстики позволяют? Получается, если у тебя рычаги и джойстики, это в моем понимании, джойстики позволяют водителю меньше уставать. На, на рычагах все равно у тебя, как тебе сказать, механика работает, тело работает, а GCB это пальцы, руки, то есть ну, кисти. И э, тут еще один такой важный момент, я тоже задам, его задали э, в вопросах э, тилт-ротатор, ты же знаешь, да, что это такое? Mm -hmm. То есть это получается, э, смотри, наличие джойстиков на кейсе обеспечивает mm -hmm. подключить поворотный ковш у которого на затылке находится зажим. Угу. То есть ты, получается, можешь уже как будто бы пальцами брать какие-то, например, бетонные блоки, там бордюрные такие вещи, и перекладывать. Да. Сложное... Ну, понадобится, скорее всего, вторую гидролинию провести. Да ну, там ну, не вопрос. У тебя просто джойстики. да, джойстики, уже джойстики удобнее, там. конечно. Да, удобнее. И вот, поэтому, значит, если не в курсе, мы потом еще это ну, поднимем. То есть на сегодняшний момент э, все равно я так понимаю, что я буду менять технику в сторону функциональности для заказчика. Вот. Это я по поводу своей истории, как я вообще кейс пропустил из виду. А, значит, э, тогда мы сегодня как раз и собрались, чтобы выяснить, да, какой, какой есть сейчас модельный ряд у кейса и чем отличается одна модель от другой. Вот mm -hmm. расскажи нам, пожалуйста. Смотрите, в модельном ряде кейса по экскаваторам-погрузчикам есть четыре модели. Начиная с самой простой, это 570 uh -huh. Это индийская сборка. Дальше идет 580 580 ST и 695 uh -huh. Вот Самая простая машина это 570 Она на разных колесах, на рычагах, вот без блокировки мостов. Следующая Подожди, идет смотри ты как-нибудь можешь вместе уже с ценой это объяснить то есть ну вот как по цене смотрите цена у каждого дилера индивидуальная зависит uh -huh. от региона где вы будете приобретать технику uh -huh. вот. мы находимся в ЦФО, поэтому вам нужно обратиться к своему дилеру по кейсу и они uh -huh. вам по ценам дадут подробную информацию uh -huh. вот. uh -huh. Uh -huh. поэтому я могу пока рассказать по машинам uh -huh. вот. по ценам к своему дилеру плюс узнать какие акции у него могут проходить на данный момент отлично вот. А что касаемо машин, вот про 570 рассказал, дальше да. идет 580, -ая. это итальянская сборка, в отличие от 570 получается управление спереди на джойстике, сзади рычаги, присутствует блокировка заднего моста и двигатель немножко отличается, он по объему будет 4,5 литра, в отличие от 570 где 3,9 Подскажи, вот. а, марш... пожалуйста, вот мы Я тогда сейчас буду отмечать себе вопросы, которые буду uh -huh. тебе задавать, которые ну, в тему происходящего. Не буду тогда тебе прерывать, да? То есть да, я буду. Я всем моделям расскажу, uh -huh. как хочешь. Хорошо, вот. хорошо. Плюс ну, хочу дальше. сказать, что у нас сейчас будет серия видеорепортажев, в которых будем uh -huh. проводить обзор по каждой модели. Экскаваторы погрузки, наверное, в начале будут, потом остальные. А там бульдозеры, грейдеры, мини-погрузчики. Там uh -huh. можно будет посмотреть конкретно каждую модель. Ребята расскажут о достоинствах. Ну и будет наглядно прям видеообзор. Поэтому uh -huh. да, подписывайтесь на канал. И в Ютубе или в Инстаграме сможете посмотреть. А канал как вот. называется? Серег, сразу скажи, пожалуйста, что мы Ну, кейс, Актиона через сайт смотреть. Угу, uh -huh. uh -huh. хорошо? Да. Вот, если по машинам, то следующее идет, это 580 СТ, вот, эта машина везде оснащена джойстиками, как спереди, так и сзади, uh -huh. стоят чуть больше колеса 20 и 30 радиуса, ковш идет уже 1.15 куба, uh -huh. и виллы на машине установлены, плюс на ней есть аксиально-поршневой насос, как на 695 пятый на машине с большими колесами. Вот, она так кардинально уже, 580 отличается. А, литраж получается у 580 без СТ, без абревиатуры mm -hmm. вот эта вот. У нее получается иншаршный э, насос, да, стоит? Да. Uh -huh. СТ-шки а, только идет аксиально-поршневой. Uh -huh. А чье ну, производство? Нас... Так, э, насосы там итальянские касапа uh -huh. должны быть. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вот. Ну и самая мощная машина это 695СТ, это уже машина на больших колесах, три режима движения, крабовый ход, движение след-след, uh -huh. машина с ковшом 1.15 куба, сзади 0.2, аксиально-поршневой насос, джойстики спереди, рычаги сзади. Двигатель uh -huh. 110 лошадок, самый мощный в классе. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Окей, хорошо, тогда в детали да, пойдем. Uh -huh. uh, у нас, значит, на 580... Мне вот самому интересно 580-е СТ. То есть я вот, например, uh -huh. сейчас очень сильно к этому, ну, до эфира уже приценивался, да, и после эфира буду ее еще рассматривать. Просто у нас, ну, в городе ее точно нету, есть только 570-е. Вот. Мне что понравилось? У нее также, получается, капон, же, капот железный идет, да? То есть у них у всех линейки, да? Миники, да? у всех машин, да. Да, потому что у GCB у меня несколько раз уже проблемы были с тем, что, ну, капоты трескались из-за того, что сыпучие материалы могли, могли сыпаться и так далее. То есть, Ну, и знаешь, какая ситуация? Сейчас же водителям это не предъявишь, то есть, но... У меня, друзья, mm -hmm. занимаются грузоперевозками. Если раньше, например, можно было можно было с водителя списать э, взрыв колеса, то сейчас это уже прекратили. Ну, то есть настолько мы сейчас нищаем в кадрах, что, mm -hmm. понимаешь, спускаем с рук вот такие вещи. Но это элементарная осторожность, понимаешь? А чтобы, например, пластмассовый капот же себя отремонтировать, это тебе 1015 надо только на то, чтобы сделать и покрасить. То есть у них, получается, у всех железные капоты, так? Да. Yeah. Отлично. А, то есть э, хорошо. Здесь получается двигатель идет 4-литровый с турбиной без интеркулера, да? Двигатель будет 4,5 литра. Uh -huh. Турбированный. 197 лошадиных сил. 97, да? 97, да. А -а -а. Так, Серег, подскажи, пожалуйста. Вот мы да, привыкли все к Перкинсу. К Перкинсу, к GCB Макс, То есть мы к этому уже более-менее относимся нормально к УБОТам и, и так далее каменцу я посмотрел что у нас получается фиат является третьим в мире да, по, по производству, двигателей, по по производству. узнаваемости ну, двигатель распространенный давно уже ставится не только на машины кейс но также mm -hmm. на мазы таманы маны самосвалы и века Поэтому uh -huh. двигатель проверенный, запчасти можно найти практически где угодно. Ну, как у uh -huh. официального дилера, так и в других магазинах. Поэтому двигателя бояться не надо. Он уже давно используется, не только на кейсе. И беспроблемный двигатель. Uh -huh. Слушай, а по поводу на, на сегодняшний момент... Ресурса. Что ты скажешь по поводу ресурса? То есть какие здесь ходят легенды, так скажем? То, что заявляет производитель, что если при нормальном отношении, при своевременных регламентных работах, какой ресурс у этого двигателя? Ну, ресурс, я думаю, производитель гарантирует точно 10-15 тысяч моточасов. Вот. Uh -huh. ну, нам привозят в ремонт машины, которые там года 5 шестого, 6 и там uh -huh. уже наработка по 20 тысяч моточасов. И двигатель ходит, ничего с ним не случается. Отлично. То есть 20-часовые, 20-тысячные машины приезжают, и у них да. проблемы с двигателями. А как насчет... Нет проблем с двигателями. А, Нет проблемы с двигателями. Нет, ты имеешь в виду на 20 тысячах, но ну, все... с двигателем все в порядке. Да, да. Угу, угу, угу. А, по, этим, по гидравлике, по насосу. Если мы берем 580, если мы берем uh -huh. акциально-поршневой насос, что с, эти, что с насосом? Какие есть в статистике, к примеру, обнаружения проблем? Ну, по проблемам это проще, наверное, там не ко мне. Можно что-то узнать в сервисе, потому uh -huh. что в основном, если клиенты обращаются с какими-то проблемами по технической части, мы их сразу переключаем на сервис. Я могу больше там по машине, по техническим данным рассказать, вот по uh -huh. проблемам сервиса, надо будет проще в сервис, либо мы сделаем какой-то отдельный дополнительный обзор, можете написать uh -huh. вопросы, и мы постараемся на них ответить. Окей, okay, хорошо. Подскажи, пожалуйста, тогда вот э, ситуация по 580, му технические характеристики, просто напомню. Глубина копания ну, сейчас какая идет? Так, глубина копания у кейса почти на всех моделях самая большая в классе, там идет 5,9 метра. Uh -huh, uh -huh. Вот, Слушай, вы... а я еще такую, такую фишку видел, извини, перебью. А у вас телескоп на 580 -м получается, сзади выдвигается? Или на 695 -м он так делает? Сейчас на всех машинах одинаковая стрела, идет внутреннее выдвижение. Вот. Слушай, ну Райки. вот э, я правильно понимаю, что здесь э, защита идет самого телескопа, защита самих вот этих вот... Э, Кареток от попадания грязи и от дополнительного стирания. Или здесь какой-то другой Но смысл заложить? Ну тут в основном это простота отслуживания, когда идет внутреннее выдвижение. Вот. Да, грязи набивается меньше, конструкция чуть проще, глубина копания больше, ну и более ремонтопригодна. Угу, угу, угу. Как бы сейчас стрела не отличается. Она на всех машинах, если вы видели у себя 570-ю, то вот на всех машинах кейс сейчас такая же стрела стоит. Откуда? Вот, все понял. Спасибо за ответ. Стрела у кейса похожа на катерпиллерскую стрелу. Ну, вот банан, так скажем, да, мы его так называем. Но угу. стрела у кейса, я вот сейчас изучал тоже 580-ю, 695-ю, хорошо усилена именно в тех моментах. Вот у меня есть катерпиллер 400, 3, 428 F, вторая серия. Угу. До этого была. 428Е, и мы на 428Е попали на ключицу, мы это называем, получается, каретка, ну, то есть, основание стрелы, угу. чугунная. Она у вас тоже чугунная же, да? Да. На Катерпиллерах она у меня один раз вообще треснула, мне пришлось ее менять. И Я, получ... честно, не встречался с этим, с такими моментами, но клиенты не обращались, что трескали каретки, вот на сейчас машинах, которые идут на современных кейсах. Uh -huh, uh -huh. А по разрывам стрел что? Просто у вас стрела укреплена именно в тех местах, которые разрывают уката. Если ты эти параметры смотрел, не смотрел, я все в контексте, так скажем, uh -huh. своей техники задаю вопрос, потому что наверняка и те, кто на меня подписан, и мои коллеги, они также будут сравнивать, потому что мы же у нас фантазии плохо, Серег, мы, как тебе сказать, uh -huh. на ощупь только можем двигаться, понимаешь? Вот. И те накладки, которые я видел на стреле кейса, они как раз идут в проблемных зонах катерпилеровских стрел. Uh -huh. Откуда эти накладки появились, почему они там появились, и были ли вообще какие-то обращения от клиентов относительно этих стрел? Ну, вот от моих клиентов, честно, ни разу не слышал по разрыву стрелы. Накладки появились, ну, скорее всего, из-за опыта эксплуатации, может быть, посмотрели у конкурентов. Вот, машины выпускают очень давно, mm -hmm. наверное, порядка 20 лет, ну, вот, последнего образца, и постоянно что-то усовершенствуют, доводят до ума. Поэтому с каждым годом, ну, вот, что-то усиливает, что-то перебирают, поэтому, мне кажется, вот накладки сделаны, чтобы люди не переживали за разрыв стрелы. Хотя mm -hmm. я, честно, с этим не сталкивался. Ну, а я постоянно сталкивался. У нас даже есть коллеги, которые покупали, вот в этом году «Катерпиллеры-428» и покупали, mm -hmm. и уже сразу, привозя на стоянку, расчехлили стрелу и отправляли на сварку в проблемных зон. Причем mm -hmm. там же еще металл идет, э, шведский, по-моему, э, ну, то есть у катерпиллеровских, Я не знаю, у вас какой металл идет на задней стреле. Есть? Обладаешь ты такой информацией? нет. Ну, машина итальянской сборки, что-то из Италии, конкретно, там, марку металла или что, я тебе не подскажу сейчас. Угу. Ну, я правильно понимаю, что здесь получается итальянская гидравлика и итальянские мосты Carrara? Мосты, так? коробка Carrara, да. Угу. Двигатели в пяти тоже, в принципе, он там итальянского производства. Ну-ну-ну, ну, ну. с коробкой. Окей, по стреле все понятно, проблем нету. То угу. есть, никто не обращался и не говорил, да, что... Uh -huh. Ну, я сейчас про такие вещи спрашиваю, которые мне вставали, ну, от 200 тысяч, то есть это решение вопроса от 200 тысяч, и, и самое тяжелое это простой. То есть ломается uh -huh. же. Ну да, машина стоит, деньги... Ломается, будут. она же еще ломается в, не, в сезон, понимаешь, когда у тебя, грубо говоря, либо тендер, либо контракт, либо важный клиент, и вот он тут поломался. А мы же знаем, что, к примеру, те же самые GCB, тот же самый Caterpillar, это... Англия или, к примеру, Америка, да, и надо тащить откуда-то оттуда. И это, опять-таки, долгая техника стоит, и у тебя большие риски появляются. Риски по штрафам от заказчика или от того, что у тебя может, например, водитель тоже срулить. Угу. Вот. Как у вас здесь по запчастям таких больших агрегатов? По запчастям у нас есть свой собственный склад запчастей у нас угу. на базе в котельниках. Потом общий московский склад тоже от компании CNH, производителя техники. Uh -huh. Ну и самый большой склад производителя, он находится во Франции, uh -huh. в Европе. Поэтому из Франции доставка идет порядка 1-2 недель. Сталкивались, что если что-то крупное, которого прям нету, чтобы, например, заменить у себя, заказывали, то где-то ну, 5-10 дней. Вот. Если смотреть на нашем московском складе, то тут три дня где-то на доставку. Ну, перекидка к себе на базу, и тут уже ремонт машины. Ну, либо по большей части все имеется у нас. Uh -huh, uh -huh. Так что по ремонту, ну, сервисные бригады выездные приезжают где-то в этот же день, либо на следующий. Ну, вот у нас, по крайней мере, так. Uh -huh, uh -huh. Подскажи, пожалуйста, вот я же правильно понимаю, CNH выпускает не только кейсы, но еще и New холланды Да. Ну, это один концерн, как бы CNH расшифровывается, там кейс New холланд Industrial. Uh -huh. Поэтому они выпускают и кейсы, и не Просто, насколько я знаю, в Европе там, и в Америке у них есть разделение рынка, uh -huh. куда они там в одну часть рынка поставляют кейсы, в другую не холланды чтобы пересечения не было. Как бы у нас в России продается все, поэтому, да, есть и кейсы, и не холланды У нас вообще в городе производят комбайны. сиен uh -huh. прям конкретно стоит завод, они здесь сборкой занимаются. Видимо, запчасти гонят оттуда. Ну, я имею в виду комплектующие и узлы, и агрегаты. А здесь уже сборку делают, чтобы, видимо, на экспорте как-то экономить. Да. Тем более, если ты здесь собираешь, ты же можешь подкосить под местного производителя, что, соответственно, а тоже вот можно. Что в тендерах участвуют. Да, да, да, что в тендерах участвуют, Машина что в сборки да. частично, да. Сейчас же, ну, дурдом... Ну, мы это как дурдом воспринимаем, конечно. Я не знаю, как это с точки зрения производителя. Утилизационный сбор сейчас получается на тот же самый 580-й сколько? Полтора миллиона? Миллион? Сколько он? Ну, где-то миллион, наверное. Я сейчас точной цифрой не владею, потому что не я его плачу, я не знаю. Мы знаем, ну, что нет. он уплачен, все. И так. Хотели поднимать его в этом году, но слава богу, отложили. Да, да, да, да, да. Ну, просто как тебе сказать, мы же, когда покупаем технику, мы же покупаем технику, чтобы ее быстрее отбить. Угу. Вот, у нас почему вот сейчас я перейду в вопросы сервисного обслуживания, вопроса стоимости ситуация какая? Мы, получается, когда трактор работает, мы должны заработать, получается, не только себестоимость, но еще и успеть отложить на обновление парка. Угу. Вот на сегодняшний момент я тебе вот честно скажу, что вообще вся наша индустрия, именно кто занимается арендой спецтехники, кто не, я имею ввиду, не дорожники, да, не строители, у кого своя техника, а им-то легче планировать под объект а мы под рынок планируем. И мы на сегодняшний момент смотрим не на новую технику, а именно ну, на бушную, где-то получается, э, двух-трехлетнюю. Mm -hmm. Потому что нам ее быстрее окупить, и если мы быстрее окупаем, то у нас получается еще, э, есть возможность купить еще один трактор. И вот так потихоньку, потихоньку, так скажем, увеличиваемся. Uh -huh. Вот, поэтому для нас утилизационный сбор это какой-то это непонятный э, соус. По сути, он нам не нужен. Ну, от него стоит с другой стороны никуда не деться. Да, с другой Сударство стороны никуда не деться, да. Да, поэтому. Окей, хорошо. А скажи, пожалуйста, есть ли принципиальное отличие, то есть, не э, Холланда и Кейса? Как они здесь градацию проводят? Что-то дешевле, что-то дороже. Может быть, New Holland больше как-то в бюджетной серии идет, а может быть, кейс наоборот. То есть какое здесь, какая градация, какое разделение проходит? Ну, когда бренд пошел из Америки, то считался, что кейс это как премиум сегмент рынка. New ага. Holland серединка рынка. Ага. Вот. Потом уже больших особо отличий нет. Я думаю, это вот по насосам могут быть отличия. Может, там прокладка шлангов другая идет. Ну, прям минимальная. Вот. И в ценовой политике машины примерно одинаковые. Там, ну, плюс-минус 100 тысяч рублей. Когда-то одни дороже, когда-то другие. Вот. Uh -huh. Uh -huh. Тут надо смотреть на обслуживание и на склад запчастей у дилера. Больше uh -huh. на эту часть. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, хорошо. То есть раньше получается кейс. А как кейс попал, получается, к итальянцам? То есть я тоже всю жизнь думал, что кейс это американцы. И он Или он всю жизнь был американцем? То есть у него же история вообще же древняя. История может. идет из Америки, да. Да, да. Но да, да. на данный момент в Америке производят мини-погрузчики, грейдеры и бульдозеры. Вот. Uh -huh. Остальные машины уже, экскаваторы-погрузчики, часть фронтальных погрузчиков собирается в Италии. В Японии собираются экскаваторы у нас. Ну, так он потихоньку по миру и расползся. Изначально, mm -hmm. да, это был американский бренд. Mm -hmm. Но сейчас все руководство, которое отвечает конкретно за европейскую часть рынка, оно сидит в Италии. Поэтому, возможно, и построили завод по производству вот экскаваторов, погрузчиков фронталов в Италии, чтобы как бы насыщать европейскую часть рынка. Даже mm -hmm. логистика шутка. и все будет дешевле из Италии, нежели из Америки. Итальянцы, конечно, вообще красавцы в области технологического ну, развития. То есть Мне вообще нравится этот. Я даже, знаешь, изучал как-то их историю, то есть, ну, для того, чтобы понять, откуда у них вообще такой ну, скачок произошел. По сути, страна, которая сельхоз... ну, направлением занималась. И я вот, знаешь, просто обнаружил, какой момент военные годы, Вторая мировая когда была, их же немцы там, получается, начали. Но их немцы захватили. И, соответственно, все итальянцы работали на то, чтобы эта немецкая техника работала. И вот в этот момент очень сильно прошел вот этот вот, ну, апгрейд итальянцев в области техники. Uh -huh. Мне даже этот, как тебе сказать, недавно я вот закончил только изучать, ну, как прочитал книжку про Ламборгини. Он же, получается, трактора делал. Вот, как раз военные годы он работал на немцев, чтобы их танки делать. И потом этот опыт перевел на трактора. У ну, не очень крутые трактора были. И вообще, Италия сама по себе технология. Вот та же, та же самая ситуация с Common Royal, да? Это же, получается, фиатовская разработка, которую Бош выкупил да, да. Кейс они вот первое запатентовали, двигатель Common Rail. Я даже вот сегодня, ну, как бы, сейчас манипулятор хотим купить. Ну, э, манипулятор, то есть шасси плюс крановая установка. И э, с одной стороны у нас распространенная тема – это канглимовская стрела и шасси. Но я сейчас потихоньку начал, вот на этих итальянцев обратил внимание, и потихоньку вот сейчас всплыл ФАССИ. Начал ФАССИ разбирать, из чего состоит и как, и, точек, и тоже кучу технологических, простых, практических решений. Вот, mm -hmm. поэтому... Конечно, вот то, что они сейчас и кейсом занимаются, мне вот эта штука очень нравится. Хорошо, теперь скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, сколько стоит, к примеру, ТО? Межинтервальное ТО у вас также, наверное, стандартно, 500, 1000, 1500, то есть, ну, так же идет, да? Да, смотри, на 570 машинах первая обкаточная ТО идет на 50 моточасов. Потом ага. каждые 500, 500 тысяча полторы. Если рассматривать итальянскую машину, то там первая обкаточная того будет на 250 моточасов, ага. потом каждые также 500 тысяч. Ага. Вот. По цифрам, ну ориентировочно, вот того на 1000 моточасов, оно где-то стоит в районе 50 тысяч рублей. На 2000 самое большое, там в районе 100, ну 90-100. Вот так. А ну, так, чуть это, дешевле да, стандартно, как у всех, через 500 часов. Чуть дешевле получается, чем э, у Ката. Но и чуть-чуть дороже, чем у GCB. У GCB получается где-то на 500 это 25, на 1000 это 45, а на 2000 это где-то 70. У Катерпиллера на 2000 ну, 90 э, на 500 это 45, а на 1000 это где-то 65. Угу. Ну это я тебе просто вот недавно... Ну, Перед эфиром созванивался ага. с механиком, как раз уточнял вот эту штуку. Вопрос. Коробка. Коробка какая у вас идет? На итальянских машинах. Есть ли различия между 580 и 695? Потому что мне вот хочется и ту, и другую купить. Вот и 580, и, 500, ну, и 695. То у нас ну, просто на 500... есть... Да. У нас есть два вида заказчиков. Это... Мы их называем профессиональные заказчики и непрофессиональные заказчики. Угу. Вплоть до непрофессиональных могут относиться либо это частный рынок, либо мелкие строители, либо жилищно-коммунальный сектор. А профессиональные это уже дорожники, которым нужны, к примеру, такие как 695 Где проходимость, где мощь, где, ну, где... На итальянских машинах, да, если рассматривать 580 СТ и 695-й, там будет автоматическая коробка. Четыре uh -huh. скорости вперед, четыре назад. Uh -huh. Если смотреть обычные 580Т, там будет полуавтомат. Uh -huh. Uh -huh. Подскажи, пожалуйста, а производитель коробки какой? Carrara. Carrara, да? Да, Итальян. uh -huh. итальянская коробка будет стоять. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. А как эти коробки вообще в работе? Были ли какие-то сервисные случаи? Я понимаю, что ты представитель кейса. Я да? просто да. да, я вот, вот по сервисным работам. Даю, ты сразу же говоришь, проблем не было, проблем не было. Проблем. Ну да, потому что к нам, если обращаются клиенты, мы их переключаем на сервис. Он меня как бы не грузит своими вопросами, что у меня там по коробке что-то, помоги, подскажи. У каждого свой хлеб. Мой хлеб это продажа техники, у сервиса это вот ремонт и обслуживание. Поэтому mm -hmm. да, по таким вопросам, что вот по ремонтам. Проще будет составить списочек, можем также сделать обзор с техническим специалистом, ну, который отвечает за сервис. Может он что-то скажет по стоимости, по интервалу, что бывает, какие-то частные случаи там, по коробкам, по движку. Вот если ты поможешь, Я сейчас... конечно, вот в этом, вот смотри, знаешь, как вот будет интересно, к примеру, uh -huh. как зовут парни, который в сервисе работает, кто у вас там? Может. Ну, может, Сергей Мордвинов, например. Ну, может, к примеру, думаю, да, да. Сергей Мордвинов просто сделает каким образом? Зайдет в сервис и скажет, ребята, вот коробка, вот она лежит, вот он ее снимает и говорит, вот здесь полетела такая-то, к примеру, вот такие-то шлицы там, я не знаю, такой-то подшипник. Он полетел mm -hmm. потому, что и получается далее по списку. То есть, ну, чтобы нам понимать, что не... У меня сейчас одна GCB-шка работает 11 -го года, получается, уже 13 тысяч моточасов. В коробке на донышке мы уже замечаем стружку. Mm -hmm. Вот. В коробке мы уже замечаем э, стружку и уже с механиком, как тебе сказать, принимаем решение, чтобы чаще менять фильтра. Но откуда эта стружка появляется? Откуда? Выработка, невыработка. То есть, что мы делаем не так? Для того, чтобы. Понимаешь, мы же, мы же как люди, которые эксплуатируем mm -hmm. эту технику, мы же не просто. Честно, вот от того, что техника стоит на стоянке, например, или работает, мне вообще вот... На... Меня интересует, где деньги, понимаешь? Потому что да. на сегодняшний момент очень много действий надо сделать для того, чтобы заработать в спецтехнике. Очень много действий надо сделать. Еще э, сыграла ситуация под, по НДС. Да, сыграла ситуацию, mm -hmm. Я имею в виду наши основные партнеры, где, с кем мы двигались в сторону долгого взаимодействия. Я начинаю тенденцию, как они, ну вижу тенденцию, которая э, заставляет их покупать свою механизацию, ну то есть свою технику и так далее. Не брать в аренду, а уже свое приобретение. Да, но здесь мотивация списать НДС, понимаешь? Есть, ну сейчас это же боль прям такая, ну кричащая. Вот пишут, у обкаточных то у ката нет. Я понимаю, что обкаточных у обкаточных, но я делаю. Вот если прокат, имеем в виду, я делаю. На всякий случай я делаю. Ну, мы а... делаем по списку, как рекомендовано. Либо там 50, либо 250, в зависимости от машины. Дальше уже каждые 500. Ты знаешь, а -то у, меня, вот... у меня есть какие-то как Так, извиняюсь, тут да. параллельно звонили. Да. А, у меня есть иногда... Ну, то есть я иногда провожу вообще нерегламентные вещи. К примеру, у меня есть двигатель Каминс. Был двигатель Каминс. Если по регламенту там было 10 тысяч, то там как раз Common Royal система стоит. Вот. Если по регламенту 10 тысяч было по ну, межТОшный интервал, так скажем, да, мы меняли каждые 3 тысячи, это получается фильтра воздушные, и каждые 7 тысяч уже меняли масляный и топливные. То есть, ну, к этому щепетильно относились, потому что каменсовские движки, особенно Евро-3, без мочевины которые, да, они очень прихотливо были, ну, вот, у них вот эта вот система сжатия, она очень, ну, любые пылинки воспринимала это очень отрицательно. Вот, а для нас, как для колхозников, которые там могут камазский движок в поле разобрать, собрать, ну, это важно, чтобы не сталкиваться с Какими-то вообще проблемами по таким двигателям, как Каминца. Mm -hmm. Хорошо, коробка Кара. Подскажи, пожалуйста, вот ну, по опыту продаж, где полностью раскрывается потенциал 580-го и где полностью раскрывается потенциал 695-го? Это же разные машины, так ведь. У а, 690-го обычная или СТ-шка? Да. Вы какую рассматриваете? СТ-шку. СТ-шку. Mm -hmm. Мне нравится СТ-шка. Ну, в основном берут для тяжелых условий работы обе машины, uh -huh. так как они более проходимы. Но у СТ-шки по сравнению с обычной Т-шками у нее более широкие колеса, и диаметр uh -huh. у них 20-30, в радиус точнее. Вот. На 695-м оба колеса равновеликие, есть крабовый ход движения след-след. Берут, ну, не знаю, для железных дорог, РЖД там приобретают, для работы там, в сельской местности, или на где нужна высокая проходимость. Вот чтобы mm -hmm. везде можно было пролезть. Чем колеса больше, тем это лучше, это понятно. 580-ю Т-шку, СТ-шку, ну, в большей степени, наверное, все равно для городских условий, хотя на СТ-шке из-за больших колес тоже проходимость очень хорошая. Mm -hmm. вот. Тут нужно уже смотреть по объекту, где придется лазать, эксплуатировать машину, ну, плюс люди ориентируются на цену, потому что цена будет разная. Угу. У 695 так также идет, получается, 97, 97 сильный мотор или у него уже немножко другая? Нет, у него двигатель сильнее, у него 110 лошадок. Это самая мощная машина и по движку, и, наверное, немножко по гидравлике, и колеса больше. Три режима движения. Хотя коробка, автоматы там и там идет на обоих машинах. Движение след в след, что ты имеешь в виду? Крабовый ход, понятно. А Крабовый движет... ход, это когда все колеса поворачиваются в одну сторону, а след след, это переднее налево, а заднее направо. Ну, в разные стороны uh -huh. колес. Ну, имеешь в виду, чтобы мобильность бы, ну, больше была при больших размерах. Да, развернуться на месте машина может, например, в более uh -huh. замкнутом пространстве. Uh -huh. А грузоподъемность 695 на переднем ковше? Грузоподъемность у них, как я помню, примерно одинаковая, где-то 3,5 тонны на максимальной высоте будет. Угу. И у 695-го и 580 СТ. А у задней стрелы? Стрела тоже одинаковая, поэтому грузоподъемность будет одинаковая. Но по весу сейчас сразу точно не скажу. Угу, угу. Я объясню, для чего интересуюсь. Вот, к примеру, ты выехал на заявку копать сети. Uh -huh. Септик. Стандартный просто заявку, чтобы далеко не ходить. Оператору приходится, приходится, ну, по желанию заказчика, вот на GCB мы так не рискуем, а катерпиллеры мы спокойно ложим. Мы, получается, откопали септик, и кольцо ложим уже, получается, в яму. Дальше, ну, то есть, кольцо, кольцо. То есть, ты, получается, одно положил, второе положил, третье, крышка, люк и так далее. то есть Ну, и закрыл. Поэтому важно угу. понимать, какая там грузоподъемность. То есть, ну, если я правильно оценил э, похожесть этой стрелы и ваше уплотнение, то я думаю, в районе двух тонн. Да, думаю, так. Ну, сможем на обзоре ответить на этот вопрос. Поймите, мы, наверное, в течение недели у нас как раз по каждой модели Будут обзоры конкретные по машинам. Слушай, но пользуюсь тогда тем случаем, что ты сейчас в кабине 580 СТ, да? Можешь угу. обзор панелей, обзор провести, чтобы ну, У нас, ты понимаешь, нет такой возможности сейчас в, ну, вот в этом тракторе сидеть. Если ты нам краткий экскурс проведешь, будет вообще отлично. Так, ну по панели. Тут запуск двигателя, угу. обороты, аккумулятор количество топлива будет вот, температура 580 ST машинка с кондиционером также у нее есть функция выравнивания ковша при движении ну это uh -huh. можно сказать 580 T в максимальной комплектации uh -huh. вот. автоматическая коробка потом блокировка заднего моста Uh -huh. Сзади джойстики для управления. Uh -huh, uh -huh. А, на сегодняшний момент ты говоришь, что вот, ну, в стандартной комплектации, так сказать, ну, то есть максимальной комплектации. Uh -huh. а, если, к примеру, вешать Емабур, обратный поток настроен? Ну, он в стандартной комплектации или это еще надо будет химичить? Или здесь есть какая-то стандартная функция, которая может это предложить? Нет, здесь гидролиния однопоточная. Для Ямагура, ага. скорее всего, придется еще одну гидролинию прокладывать, чтобы был обратный поток. А это как-то заводу уже можно заказывать? Я думаю, можно. Либо закажете у своего дилера, он вам на базе поставит и уже отдаст машину в нужной комплектации. Угу. Все можно заказать. Пожелание клиента. Угу, угу. Просто мы на сегодняшний момент химичим в этом плане, сами как можем. Угу. Вот. А... Я так понимаю, 580 ST и 695 ST тоже идет сразу же в комплекте Виллы. Нет, идут, да? Виллы идут только на 580 СТ. 695 а... идет без Вил. Но тоже это как дополнительная опция, получается, можно добавлять, да? Да, да, дилер вам спокойно виллы устанавливает А у Вил какая грузеподъемность? Полторы тонны. Угу. По это стандартов. уже проверено это. уже проверено, да? Просто мы, например, да. покупали неоригинальные, тоже и накаты, и на GCB. И я хочу сказать, что не неоригинальные мы купили как-то и увидели, что до да, тонны далеко там этим виллам. Но обычно.. Вот. Поставщики предлагают грузоподъемность VIL. Мы uh -huh. спрашиваем у клиента, какие виллы нужны, такие уже и ставим. Да. Uh -huh. При самостоятельной установке нужно все самим проверять. Uh -huh. Имею в виду, что настройки таскают не только поддоны, да, там, но еще бывают и блоки. Uh -huh. Да, то есть э, бывают периодические сваи. То есть, ну, это же трактор такой помощник настройки. Да. Все бывает. Тут главное, чтобы оператор был грамотный и все. Да, с головой. Слушай, ну, в принципе, я вот, например, в стандартной комплектации какая резина идет? Стандартная это на 695 или про что говорить? Про 580 ST и 695. -й. На 580 ST идет резина Мишлен. Uh -huh. вот, на 695 Galaxy. Сейчас 695-х у нас три модели стало с этого года. Это будет модель на 24-х колесах, аналог ну по колесам с трешкой Super GCB. И две модели на 28-го радиус в колесах ну, резина Galaxy. Слушай, а почему они Galaxy, интересно? Ну вот Galaxy это же более бюджетный вариант, чем мишки, так скажем, да? Пытаются экономить как-то. Надо же... Быть в рынке. Да. <смех> ну, клиенты не жалуются. В принципе, охотят и Galaxy, но резина хорошая. Если бы я сам ездил на тракторе, я бы ставил Мишленку. Но так, как ездят обычно mm. ребята, которые не берегут, вот сейчас вот чуть не эмоционально я к этому приложился, да, то есть охота Мишку ставит, то есть Мишленовскую mm -hmm. резину. Но так, как не берегут... И не берегут не только ребята, которые управляют этими машинами, не берегут еще и заказчики. То есть иногда бывают очень серьезные повреждения резины просто потому, что заказчик закрыл глаза, умышленно закрывает глаза на ту территорию, по которой ездят эти машины. И на, на при, резина приезжает вся ободранная, как сказать, вся в царапинах и так далее. Поэтому мне вот самому а. нравится Мишлен. И износы стойки и так далее, но вот механические повреждения. Но стройка всякое может быть. Постоянно бывают и проколы, и все. Поэтому, возможно, в целях экономии, даже для клиента, стали ставить угу. более простую резину, более доступную. Ну вот, один и пишет, что накаты только Мишлены а идут. На идут мишлены только на английские версии. Сейчас на индусах, по-моему, уже не идут мишлены. Тоже пытаются экономить. Uh -huh. Тоже пытаются экономить. Подскажи, пожалуйста, ты про бульдозеры сказал. Если мы грубо берем, ну, чтобы был удобнее аналог подобрать, какой, ну, ты же понимаешь, что такое ДТ-170 бульдозер? Uh -huh. Ну, вот. подъемность у меня... Ну, масса. Сколько? Масса 20. 20. Вот. А у С... нас две модельки будет. Это 16-50 uh -huh. и 20-50. 16-50 вот, в районе 20 тонн и 20 50, 22 тонный. 1650 значит, в 20 и э, еще 22 что? 22 тонны 20-50. 20, 50. 20 50. Ты не видел последнюю джундирускую разработку по ковшу? То есть у них ковш складывается теперь? Нет, еще пока не видел. Вот я после последней выставки увидел, что Джон Дировцы придумали ковш. В общем, он же получается как этот уж. И угу. ковш, получается, одна половина просто складывается. Это для того, чтобы удобнее было транспортировать. Да, потому что приходит же не габарит оформлять на перевозку, угу. когда перевозишь бульдозера. Вот. 16.50 и 20.50 также оснащены джойстиками. Да. Джойстик и рулевое колесо там на джойстике. А... Да, да. Угу, угу. А по составу э, двигатель, коробка, катки, ходовая. То есть, что тут э, как-то в курсе, не в курсе. Ну, двигатель также в пяти стоит. Угу. вот По каткам не подскажу. Ну, думаю, обзор сделаем. Все увидите в скором времени. А они уже сразу в комплектации с рыхлителем идут? Да, обе машины с рыхлителем. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, ну в принципе по ценам ты примерно не знаешь, да, в баксах сколько это будет стоить, если, например, просто подписчики же не только с моего региона у меня здесь, также и с центрального uh -huh. федерального круга. Нет, я с... сейчас не подскажу сразу. это, Пускай обратятся к нам, мы uh -huh. все подскажем. Ну, а с вашего региона к своему дилеру. Он Уже по цене сориентирует. Я же правильно понимаю, вот тот аккаунт, с которого мы переписывались, кейс.акция, по-моему, да? Это как раз и аккаунт, с которого вы можете... Да, отвечать на вопросы. Отвечать на вопросы. Так. Слушай, ну тогда помощь нужна будет твоя договориться с Мордвином Мардвинов Сергей ну, да, с сервисом, Мардвином, с Сергеем, да, для для, ага. чтобы ну, возможно в течение какого-то срока он ну, апус конкретно качает за Катерпиллер, понятно. У бульдозера D5 складывающийся отвал. Но ну, отлично, отлично. То есть я думаю, это тренды, которые ну, сейчас все будут брать на вооружение. Так же, ага. как и дополнительные оси на грузоперевозочную тех... ну то есть на грузовики, у меня просто на базе есть самосвалы, и сейчас после появления этих автоматических рамок на дорогах, сейчас же бесполезно спорить, бесполезно с кем-то договариваться. Надо сейчас срочно все продавать и покупать уже четырехосные, даже на 15-тонные машины. Понимаешь, то есть вот то есть тренды везде сейчас открываются. И как ты думаешь, вообще, вот, какие новинки мы можем ожидать в ближайшее время технологические новинки от кейса? Слышны ли какие-то ну, персональные разработки? Я слышал, что итальянцы тоже любят, ну, как это называется, легкость в обслуживании. То есть, вот, когда я сейчас слышал, что ну, мы же сейчас доводницы смазываем. У нас, получается, с утра тракторист приходит, у него 16 доводниц в передней стреле, 18 доводниц получается, там, например, на задней стреле. да. То есть, в зависимости, ну, то есть, какие работы он делал и на какие работы едет, он уже подготавливает, смазывает и так далее. Разрабатывается ли какая-то система, которая может облегчать обслуживание? Да? То есть, я просто сострел фас сейчас это все говорю, потому что там сделали автоматическую подачу смазочного материала на э, втулки, mm -hmm. на поворотные механизмы и так далее. Вообще, какие технологические новинки ожидаются у Кейса? Не поднимали такие вопросы? Ну, знаю, что в том году Кейс выпустил первый электрический экскаватор-погрузчик mm -hmm. в Европе. Вот. Потом с того года на всех машинах идет система телематики. Для, обслеж... для отслеживания за местоположением, за расходы топлива на машине. Ну, это как, помогает при проведении того. Например, мы тоже отслеживаем у клиента, как машина работает, какая она не наработка. Можно mm -hmm. там посмотреть ну, для клиента удобство по объему работ, проведенных за день, и по расходу топлива. Что вам не надо понятельное ставить, как многие ставят в аренном бизнесе, сразу у вас будет это стоять на машине. Mm -hmm. Вот. По другим новинкам, я знаю, что разработки на заводах ведутся, но вот пока там подробной информации у меня нет, что они там собираются придумать. Но потихоньку, с каждым годом все совершенствуется. Угу. Подскажи, пожалуйста, Серег, а вот э, электрический сделали для какой модели? 695 или 580 СТ? Есть, ну, на базе какой модели? На базе 580 Т его сделали. Угу, угу, угу. Ну, ну, да. ну, отлично, то есть у нас ожидает, а какие-то ну, беспилотные технологии воткнули, нет еще? Да, пока нет еще, пока Просто все я, зависит от оператора. Я когда в деревню приезжаю и вижу, как э, работает, к примеру, тот же самый класс или тот же самый нью холланд да, угу. а, в моем детстве, я в детстве работал помощником комбайнера, это было как раз мне 12-11 лет. Я тогда с проработал на Неве и поллета проработал Дон. Пятый Дон был у меня. О, вот э, вопрос. Отопитель заводу устанавливается? На СТ-шку 580 -й. Ну, печка, кондиционер, все с завода идет, конечно. Не-не, отопитель двигателя здесь имеется в виду. То есть... Подогрев типа Вебаста. Да-да-да. Но ну, Вебаста ставится отдельно. Ну, Итак. мы живем в основном в средней полосе. Как бы для наших угу. машин баста в комплекте не идет. Возможно, представители там северных регионов ее заказывают, сразу до Вот. Uh -huh. а у нас комплекты лежат на складе, и по желанию клиента можно спокойно установить. Ну, любой каприз за ваши деньги. Да, понял. да. Что захотите, все доставим, оборудования машин. Uh -huh, uh -huh. Хорошо. Что-то я начинал говорить по поводу машин. Так, ну ладно, если вспомню, получается, у меня большие вопросы, конечно, в технической части, то есть с какими вообще э, проблемами обращаются клиенты, и ну. самое важное, из-за чего эти проблемы возникают. Ну вот, просто каждая проблема, она индивидуальна? Ну эти не, нет, нет, нет, подожди. Надо сейчас. смотреть, Владимир. Да. Да. может быть, еще знаешь, как она не то, что индивидуальна, она вот, ну, болячка. Ну, это попробуем тогда по сервису сделать. Какой-то да. обзорчик, да. Либо также прямой эфир со специалистом, который более подробно там расскажет. Коробка, двигатель, что может случиться. Я же говорю, вот по катерпиллерским стрелам сейчас некоторые коллеги просто разбирают и усиляют сами. То есть до начала работы уже сразу заводскую машину расчехляют, везут, получается, и доваривают эти косынки, чтобы оно ну, не рвало и не перегружало. Uh -huh. Но ну, я у нас вот, не сталкивался, у своих клиентов с этим вопросом. Uh -huh, uh -huh. Ну, я вижу, у вас усилено вообще со всех сторон. И само решение вот этого телескопа, который у вас, получается, не спереди, а сзади выдвигается, оно тоже технически более грамотно, то есть ну, если проанализировать. Uh -huh. вот. Ну, больше это... проще конструкция. Да, да, да. Но это опять-таки надо эксплуатировать. Я только после эксплуатации. Вот эксплуатации. Сейчас Если я смотреть. могу только теоретически что-то соображать. Так. Ну, большое тебе спасибо. Мы уже с тобой к часу подходим. Вот. Тогда мы договариваемся, что в следующий раз пройдемся по техническим поломкам. Да, да, можно подумать. Также будет сделать обзор. Да. Кейсов? Ну, связь. Да, да, да, вот было бы круто, если в прямом эфире мы бы пообщались по поводу поломок. Uh -huh. Вплоть до, может быть, если есть такие капитальные ремонты, то есть ну, какие-то тяжелые ремонты, что в этих случаях делается, какие причины, как это, ну, например, как с этим не сталкиваться. Uh -huh. Вот это будет, ну, просто просьба, если у вас получится, то внесем больше ясности. Видишь, вопросы, вопросы у меня больше всего именно с той точки зрения, что если мы вложили 8,5 миллионов, например, в машину, то нам, как ни крути, надо как минимум где-то 3,5-4 года очень сильно ну, двигаться в сторону того, чтобы и машина себя хорошо чувствовала. И мы не попадали вот на этот простой под названием какой-то человеческий фактор и так далее. Вот Понял. Большое тебе спасибо за эфир, вашей команде. Да. Я надеюсь, что мы еще тогда проведем прямой эфир. Да, да. смотрите обзоры, которые планируются у нас наверное, в течение недели будут сделаны. Плюс угу. у каждого дилера по кейсу есть тест-программа. Угу. Вот, мы даем машину на тест-драйв клиенту чтобы получше ее посмотреть, пощупать. Познакомиться Насколько с вы ее даете? Нужно у каждого дилера узнать. У нас, знаешь, что в нашем регионе мы на две недели даем. Вот. <свят> По наличию машин для демо-программы нужно просто обратиться к местному дилеру Кейс. Они расскажут, подскажут, какая машина и на какой срок у них в регионе сдается. Ну, круто. Слушай, две недели... за две недели это с навесным оборудованием или с ковшом только? только с ковшом. Ну, просто машина. Ну, а посмотрите, кто-то экскаватор сдает, кто-то там автогрейдер. Uh -huh. Поэтому уже по навеске нужно у гилера узнавать. Было бы хорошо с гидромолотом и стромбовкой как следует поработать, чтобы уже со всех сторон понять и испытать эту технику. Ну, на самом деле, грамотные идеи, Я не знаю, по GCB и по Катерпиллеру таких предложений мне не делали. Я имею в виду именно с точки зрения какого-то тест-драйва. Но опять-таки видишь, у нас кейс в регионе почему-то, ну, почему-то он как-то мимо прошел. Даже не холод, чаще здесь встречается, чем кейс. Uh -huh. Ну, может быть, там руководство кейса посмотрит этот обзор и задумается. Uh -huh. Задут uh -huh. вопросы местному дилеру и как-то будет больше там завозить технику, больше вкладываться в рекламу для продажи и реализации. Ну, на самом-то деле, видишь, какая ситуация. Есть вещи, за которые кейс Хочется уважать, понимаешь, именно с точки зрения защиты, эксплуатации, с точки зрения... Тот же самый расход на 580, скажи, пожалуйста, смешанный цикл, сколько тут? При среднем режиме работы где-то ну, от 7 до 8,5 литров. Я просто хочу тебе сказать, что вот я анализировал GCB Dieselmax, это получается как раз те модели, где мы экономим. У катерпиллерских движков, ну, там, э -э, перкинсы стоят, они особой экономичностью не отличаются. Uh -huh. И вот тот расход, который ты назвал сейчас, 7-8 литров, это достаточно экономичный расход. То есть, ну, даже не верится, понимаешь, если честно, что в машине могут быть такие. Тем более ваши машины, они тяжелее за счет передних противовесов, которые стоят, если, например, сравнивать с теми же самыми катами. Uh -huh. Где-то килограмм на 400, на 300, вот так вот, при первоначальном анализе. И при этом они экономичны, поэтому у меня сразу же вопрос стоит, а действительно ли? Здесь же такая же система на фиатах, как Common Royal, то есть, ну... Здесь стоит Common Royal, плюс да. аксиально-поршневой насос, вот на 580 СТ и на 695, за счет uh -huh. этого идет, ну, где-то до 15% экономии топлива по сравнению с шестеренчатыми насосами. А, вот оно в чем Да дело. Но имей в виду, что аксиальный поршневой насос, это же если попал на аксиальный ну, поршневый сложнее, насос. Сложнее, дороже, я знаю. Да, но... так ты попал, понимаешь, тут, э, в КФ, ну, если н шашни, то ты еще можешь как-то разобрать, собрать и так далее. Mm -hmm. Сколько стоит вообще ваш насос? Косупа, да, ты сказал, производитель? Или как? Ну, косапа, да, но косапа? по цене насоса я не скажу сейчас. Как бы я их не подбираю, этим у нас другие специалисты занимаются. Слушай, ну я надеюсь, на следующих прямых эфирах мы эти вот все вопросы занимем. Это... Наши Скры... тоже пометят, зафиксируют и смогут да, обсудить конкретно кто интересует. Хорошо? Опять-таки, надо мои вопросы воспринимать именно с точки зрения хозяйственной Хозяй... Это хозяйственные вопросы. Угу. Ясность в этих вопросах дает понимание. Что делать и как делать, чтобы дольше эксплуатировать эту технику и меньше попадать. Потому что ездим мы не сами, но мы можем предъявлять требования к механизации для того, чтобы они уже могли, вести, ну, то есть контролировать стандарты, регламенты, чтобы техника меньше ломалась. Быстрее окупалась. Окей, большое тебе спасибо. Больши... Э, спасибо твоей команде. Эфир я сохраню. Угу. Вы же еще подарок обещали за самые интересные вопросы. Поэтому да. э, обычно я у нас команду. в эфире, видишь, что максимум, по-моему, 15 человек было. Проскакивало, еще... да. Не очень да. До, ну, еще неделю будет эфир активен. И, в принципе, прямые эфиры у меня доходило, что просмотров 500-600 выходило. Опять-таки, надо понимать, что мы же это... Не ногти, брови там и прикид косметика, да? То есть более специализированная аудитория, поэтому здесь более экспертные люди, понимающие вообще, что происходит, поэтому и не на хайпе мы сейчас двигаемся. Поэтому я предлагаю подытожить по вопросам Uh, именно не прямо сейчас, а в течение недели, uh -huh. как у вас там будет все это дело. Хорошо. Я отмечу Делаем. вас уже, получается, в прямом эфире. Еще раз большое спасибо. Надеюсь, а, мы с тобой спасибо. еще... Спасибо да тебе за эфир, да. Надеюсь, надеюсь, ну, по надеюсь мы еще пообщаемся. По да, Общаемся, да. да. Обзоры все обязательно, сделаем. если будете присылать, я у себя репостну, потому что возможно через репосты мы еще больше будем узнавать про эту технику и больше будем предметных вопросов задавать. Но mm -hmm. предметные вопросы будут у нас к, получается, к, к, к, к, к людям, которые в сервисе двигаются. Да, сделаем, договорились, хорошо. Честно тебе скажу, вот трактор купить легко. Сейчас очень много финансовых инструментов. Кстати, у Кейса нету, как у GCB, например? Ну, есть свой лизинг, да, от CNH Capital, вот, mm -hmm. с интересными программами. Можно ну, отлично, уточнить, да, у дилер будет. Отлично. У присутствует. Вот это бы тоже я бы, например, на эфире поднял, потому что, к примеру, сейчас очень выгодно покупать через такие программы. Там хорошо. меньше процента удорожания. Вот, благодарю, значит, Все, до скорых встреч. Да, да, хорошего дня. Если кто-то у вас там, ну, быстрее соберется, отпишите. Да, свяжемся хорошо. Все, всего Все доброго. Спасибо.